Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, а вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь приготовить сервелат по ГОСТу 16131. Да, на канале есть сервелат, целых три ролика, но это все были варено-копченой колбасы, а я готовлю сырокопченый. Поехали! Состав по мясному сырью и пропорциям у сырокопченого сервелата 1 в 1 совпадает с составом копченого по ГОСТу 16290, Ссылку на который в углу висит. По пряностям почти совпадает на копченом кроме перца, вообще больше ничего нет. А в сыре копченым еще мускатный орех или кардамон применяется. Нарезаю все полосками для мясорубки и отправлю подмораживаться. По ГОСТу его требуется подморозить до температуры минус 1 минус пять градусов. Завершил. Все это уезжает в морозилку. Отлично подморозилось. Говядину и нежирную свинину надо пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Миллиметра два-три по ГОСТу. У меня три. Теперь вношу сюда соль нитритную, только нитритную поварину не надо добавлять, это у нас сыровял, он долго будет готовиться. Пряности и фосфаты. И старательно перемешиваю. Грудинку по справочнику нужно резать на шпигорезке. У меня такой нет, поэтому все вручную. Так, здесь у него уже все готово. Теперь надо равномерно распределить грудинку по всему объему. Осторожно, чтобы жир не размазался. В унитарном миксере вымешивание очень интенсивное и очень легко раздолбать весь жир в хлам. Рисунок смажется, будет плохо. Достаточно. Просто супер. Теперь набивка китайским шприцом с Алиэкспресса. Он уже подготовлен. На Алиэкспрессе много разных. Ссылку еще не забуду, оставлю в описании. Кстати, обзор на этот шприц я на канале делал. Набивать буду вайтл. Вообще-то я его не очень люблю. Мне вечно он от колбасы отстает при завяливании. Но коллагеновая оболочка у меня сейчас в наличии только больших диаметров. По рекомендации Паши, хозяина магазина Ем колбаски, Айцелл я замочил полчаса назад. Тогда он плотнее набивается. Чтобы уменьшить количество воздушных пузырей, конец цевки нужно держать погруженную фарш при набивке постоянно. Отлично. Перед обвязкой старательно уплотняю батон. Вот таким вот перекручиванием, прям туго-туго. Теперь шнурок сюда отчекрыжить. И вот так вот, вот так вот обвязываю. Теперь осадка в камере для сыровяла при повышенной влажности 86-88% в течение двух 3 суток и затем завяливание в самом обычном холодильнике, потому что оболочка Айцл. И снова всем привет. Стыдно сказать, сегодня 4 августа, а набивал колбасу я аж 6 мая. Забыл. Лежала она в холодильнике в дальнем уголке, на глаза не попадалась, я про нее не вспоминал. Давайте смотреть, что получилось. Слушайте, ну красивая, видите, никаких следов закала нет. Прекрасно выглядит, аромат сыровяльной колбасы. тоже сыровяльной колбасы. Мне нравится. Сыровяльная колбаса гораздо более сухая. Поэтому Айцел, на мой взгляд, это оболочка для тех, кто любит более такую мягкую сыровяльную. Я люблю, что прям жесткая такая. Знаете, на мой вкус самая классная и по консистенции сыровяльная колбаса. Это вот туристские колбаски на канале есть. есть уголочки ссылочку повешу, в описании тоже, если не забуду, оставлю. Вот посмотрите. Они, получаются очень сухие такие. Плод, а это Такая вот, как резиновая такая, давится. Вот. Но если вы такую любите, то это ваш выбор. И естественно, не обязательно ее вялить так долго, как у меня получилось. На этом позвольте с вами попрощаться. Для интересующихся, весит этот батончик сейчас 360 граммов. То есть, потеря веса составила 30%. Это связано с тем, что лежала эта колбаса у меня в холодильнике в камере для овощей. И там влажность все-таки повыше, чем в другой зоне холодильника. Поэтому скорость влагопотери была совсем низкая. Если поднять ее в общую камеру, то, наверное, там где-то другие продукты у меня лежат, при постоянном открывании-закрывании и дверей, а не этот ящик для овощей, она бы высохла, конечно, сильнее. Но, с другой стороны, это вполне нормальный вариант. На этом позвольте с вами прощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Вливайтесь в среды колбасников. Ссылочку на iCell тоже оставлю в описании. Всем пока!